Привет на канале Кулинариум с Викторией. Добро пожаловать! Сегодня готовлю бисквит для торта. Шифоновый бисквит. Готовятся такие бисквиты очень просто. Получаются вкусные и прекрасно подойдут для любых бисквитных тортиков. Для приготовления нам понадобятся яйца, сахар, ванильный сахар, молоко, мука, кусочек сливочного масла, разрыхлитель и щепотка соли. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. В глубокую миску выбиваем 4 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером до белой пышной массы.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 Главными движениями снизу вверх перемешиваем все до однородного состояния. Просеиваем следующую часть муки и продолжаем перемешивать. Итак, просеиваем всю муку. Затем в небольшую емкость выливаем 120 мл молока и добавляем 60 грамм сливочного масла. Ставим в микроволновую печь.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 Заворачиваем бисквит в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 3-4 часа отлежаться. Бисквит получился пышный, красивый, румяный, с приятным молочно-сливочным вкусом. Разрезаю бисквит на два равных коржа. Я это делаю с помощью ножа и нитки. фоновые бисквиты прекрасно подходят для любых бисквитных тортов. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч! С вами была Виктория!